Ветер меня задувает, но вот это впереди автодром а Формула-1 трасса здесь проходит и видим, где-то здесь я и побегу Вау, наконец-то добрался Я, как всегда, заблудился, проболтался Оказалось, что экспо находилась совсем рядом А я принял эту желтую арку За парковку вот этих электромобилей ну что идем регистрироваться да. справку показал допуск получен сейчас получаем номер девчонки скучает потому что меня нету так у меня 1039 фокев тут тут нададут сейчас кучу скидок всяких или нету можно вашу а да, и точно. Это... Подождите, так, сейчас уже все есть. Мне выдали номеров, выдали футболку. Правда в этот раз на футболке все написано сзади. Вот так вот она выглядит. А -а -а -а. Здесь у нее чисто. И тут я вот общее расписание. Еще раз трасса. Собственно говоря, такая она и была на самом деле только сначала два круга пришлось пробежать по трассе формула-1 а потом уйти вот в этот аппендикс в общем, здесь нас не обманули вот тут все более хитро вернее более крупно так вот организованные раздевалочки мужская раздевалка женская раздевалка, а здесь накануне можно было еще и получить справку. Вот это очень важный момент, потому что на многих соревнованиях ты приходишь, справочки нету, дос видос, а здесь, пожалуйста, я вот справку получил. Вот, Экспо, марафончик, а сейчас пойдем кроссовки мерить и всякую тюрьму посмотрим.